Yeah. мальчишки это 25 апреля сегодня вот такая вот херня время сейчас без 20 час 1239 вот он сезон дождей начинается потихонечку ветер дует карю я хуярю как вам погодка детишки прям туристам сейчас не повезло кто приехал Полная жопа. Это я дома нахожусь. Хорошо дома. Второй балкон, там все залило уже. Сейчас пойдем посмотрим там. Там тоже у нас не айс. Вот, этот раз столик собирался помыть. Но мне дождик заменять, дождик сделаю. Нуждец. Надо дверь открывать. В общем, вот такая погода сегодня у нас. Съемочка никакая сегодня не производилась, кроме этой. Так что, девчонки и мальчишки, а также их родители, приезжайте в Таиланд в апреле в месяце. И вы все ощутите на свое, на своей, как, блядь. Лично ощутите все, все прелести Таиланда. Ладно, пойду я работать дальше в интернете. Вам хорошего просмотра. Вы с вами. Не переключайтесь. Пишите комментарии. Ставьте лайки, дизлайки. А не забывайте делиться в соцсетях. Это сюда забывает. Так что... Уже, наверное, да, уже объектив немножко запрызгало. В общем, ставьте лайки, дизлайки, делитесь в соцсетях. Не забывайте делать репосты. Перепосты, то есть всякую, то что там нужно делать. Ну все. Ну что, девчонки и мальчишки, вот сегодня вам опять 26 числа, время почти 4 часа вечера. Дождик прошел, облака у нас ушли, тучи точнее, остались облака. Как видите, погода, солнышко, сейчас начинается пекло. Но я на даче работаю на своем балконе в почему такая вот погода сезон дождей у нас как вы понимаете поэтому когда вы спрашиваете есть сезон дождей или нету это моя рабочая зона состоящая из двух столов проутера вентилятора и подсветки то есть, так что не спрашивайте это как говорят в вьетнаме вот на самом деле я даже не понимаю хочется съездить посмотреть конечно проверить сезон дождей как там говорят неделю льет здесь в таиланде ну может такой день выдастся а, что будет там целый день лить но ну, опять же не то что прям лить а просто так будет моросить как вот видите лужи вот они остались после сегодняшнего дождика то есть Дорога вон затоплена Сейчас фокус наведем Так что Не слушайте прогноз погоды Позвоните лысам, Напишите в комментариях Спросите какая погода Ну конечно Надоедают и надо такие вопросы Ну, По возможности отвечу Был дождик Давно не было дождей Ну, Сейчас лето, сейчас будет жарко уже в принципе сейчас точнее весна будет лето будет жарко сейчас уже жарковато становится едет какой-то сигнальщик сигнали там ну в общем ладно девчонки и мальчишки а также их родители в общем смотрите Пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки, не забывайте подписываться и обязательно не забывайте нажимать на колокольчик. Вы будете самые первые получать оповещения о выходе нового видео или прямой трансляции. И также делайте репосты в соцсетях, в контактах, одноклассниках, фейсбуке. В общем, оставайтесь со мной, будет интересно. Поехали дальше. Привет, девчонки и мальчишки, а также их родители. И сегодня наше видео будет посвящено гоблинам, троллям и еще новая каста появилась. Советчиков. Вот сегодня тема будет затронута советчиков. Я вопрос один задам вам. Кто вы такие есть? Вы пытаетесь мне советы давать, жизни меня учить? Мне не 15 лет, и жизни меня учить не надо. У меня своя жизнь, у вас своя. И вы у меня гости. Вы пришли в мой дом, а вы смотрите мои видео, что я снимаю, и вы пытаетесь меня учить жизни. Не надо, ребят. Вот не хочу вам грубо говорить, оскорблять вас, потому что все равно до вас не дойдет. Какие вы есть, вы сами знаете. И ваши советы, я понимаю, там совет по съемке, да, он был, или там по какому-то объекту, я не знал, и мне подсказали. За это спасибо большое А то, что вы пытаетесь мне какие-то советы давать Вот, ты там бухаешь Ты там это делаешь Ты это делаешь Элементарно и все просто Ватсон Закрыли, на крестик нажали И забыли про меня Все, больше не надо ничего делать Не тратьте свое время на меня даже а со Своими советами Еще раз говорю Кто хочет мне помочь Советами, он есть Ссылочка, донаты, помогайте. Не нравится, все, забудьте про меня. Вы что, блядь, на меня время тратите? Вы думаете, я что-то услышал от вас? Я, у меня были учителя получше, чем вы, поверьте, в этой жизни. И я им благодарен. И благодарен тем людям, которые сейчас приезжают, меня поддерживают, которые приходили ко мне в трудную минуту, оказались со мной рядом. Я им больше благодарен, чем вам. Вы для меня никто, и звать вас никак, запомните. Вы там подпёрдуете в комментариях на другом контенте, подпёрдываете дальше. Вы не хотите неправду слышать и уж тем более говорить ее. Поэтому давайте идите отдыхайте без моего видео. А если вы пришли ко мне в гости, мой монастырь, мой устав, мои правила. Соблюдайте их. Мне нравится, покиньте тихо и молча. К вам будет больше уважения, чем вы там будете пытаться писать всякую херню мне. Просто я говорю, вот вчера-позавчера, вот эти дни, когда я узнал, что там видео заблокировали, и теперь еще из-за и ваших а, страйков, кто там кидал страйки, ограничили общение мое с моими зрителями на 90 дней, я думаю, что эта ситуация решится рано или поздно. Потому что ребята начали писать письма, и сейчас будем ждать ответов Ютуба. И вы меня увидите в Ютубе еще не раз. Примал трансляции, но я буду говорить правду. И про вас, и про себя в том числе. Я не буду ее скрывать. Я не боюсь сказать правду, чтобы вы услышали, вы поняли, что вы живете не так. Я вам тоже могу до хера советов дать, как вы живете. Что еще вам сказать вот такая вот жизнь в таиланде как русские живут в таиланде по сути как суки крысят барабанят стучат так это и есть ребятки но зато правду говорю как бы вам обидно не было это слышать вы это слышите что-то, может быть, у вас отложится в голове вашей, вы будете уже по-другому смотреть на этих людей. Но такие люди присутствуют здесь. Очень жалко, что столько времени я этого не замечал. Мне не вас жалко. Мне жалко, блядь, то, что я не видел правды. Той, которую мне люди говорили, и я отрицал ее. Потому что, еще раз говорю, не хотел. Мне было все равно. Для меня человек был на первом месте. А теперь я знаю, какой это человек. Очень жаль, что так все случилось. Ну, как говорится, ее жизнь, ее правила. Каждый делает свою жизнь по-своему. Я делаю по-своему. Так что мне ваши советы не нужны. Не пишите мне их. Если не хотите получать в ответ оскорбления, лучше не пишите ничего. Хуй его знает. Нахуй я вам это все рассказываю, сам не понимаю. Может быть просто хотелось поговорить на камеру. Сейчас кто-то там напишет, тебе не с кем поговорить. Да не есть с кем поговорить, поверьте. Просто вы заебаетесь всякой хуйней своей. И вообще нахуй на вас время трачу. Ну, в общем, что могу сказать. Привет, девчонки и мальчишки, а также их родители. И сегодня видео необычное, опять, как я сам понял уже. Сегодня лысый готовят утку. Утку готовят в фольге. Сейчас приехал человек, привез мне утку. Вот она. Сейчас одну секундочку одну секундочку сейчас я ее, камеру разверну чтобы было видно вам вот она утка <coughs> какой-то соус не знаю утку зарубили общипали а, привезли мне и я сейчас начинаю заниматься готовкой а, фольга у меня есть а, то есть ну это уже пустая коробка вот фольга. Есть, есть перец. Перец. Есть лук. Есть. Есть чеснок. Есть лавровый лист, есть соль. Ну и в принципе все. И сейчас еще подвезут помидорчики, чтобы утка была сочная. Поэтому сейчас я начинаю потихонечку ее разделывать и начинаю ее мариновать. Угли я уже запалил. То есть всей готовкой буду заниматься я. Сейчас приедет оператор, он еще, может быть, меня будет снимать. Но занимаюсь именно приготовлением я. Потому что Лысы готовит лучше всех. Кто был у меня в гостях, могут это подтвердить. Когда лысый готовит Все получается вот так вот Вот так вот Поехали дальше так, Ну что девчонки и мальчишки А также их родители Утку мы разделали на две части Сейчас еще вот крылья Немножко на мангале Обдадим жаром У меня будет сердечко Печенки легкие Все также приготовлено И вот мухи начинают заебывать Сейчас тоже это все накроем чтобы этого говна не было у нас потому что кушать мы будем это сами ну, вы сейчас все увидите как дальше буду пырчить, солить и готовить это все Так, ну что, девчонки, мальчишки в принципе, мы уже практически все замариновали осталось сейчас дождаться одного человека он приедет, привезет помидорчики может быть, картошку и мы добавим это уже все вот кутки то есть чеснок перец лук соль <coughs> добавлено <coughs> вот так я разделил посчитал нужным так и разделить то есть крылья отдельно а все остальное как бы вместе собирается дождик вот, кстати, человек приехал, сейчас уже будем помидорчики докидывать и как раз уже угли, в принципе, подошли. А, человека на камеру мы не показываем, сразу говорю, чтобы у вас было... Человек не хочет, он у меня был на день рождения. Ну, не хочет и не хочет человек, я заставлять никого не буду. Погода, сейчас солнышко спряталось, смотрите бы затянулась может, ну уже гремит, эта игра хочет. Сейчас может дождик стартануть. В общем, сейчас будем дальше готовить и потом кушать. Я вам расскажу, как я готовлю классно. Смотрите дальше. Так, ну что, наша уточка запекается, вот так вот в фольге. Уже жирок потек, даже загорелась немножко и сейчас я даже не знаю сколько по времени сколько по времени примерно будем жарить человек тоже не знает так что честно ребята не знаю что получится но знаю что получится классно обязательно все это покажу меня уже будут снимать на камеру потому что человек не снимается на камеру вопросы свои тупые не задавайте там гоблины всякие все равно не отвечу мне интересно отвечать не хочу э, тратить время свое на вас Тем более на вашу писанину Сегодня написал одной барышне И попросил э, Забудьте мой контент Не смотрите мои видосы И ваши проблемы будут решены раз и навсегда Не нравится, просто не смотрите И не тратьте свое время Драгоценное на меня В общем мы готовим дальше Сидим у нас вот уже здесь Вот так вот стоит баночка соли бутылочка томатовая. пачечка томатово сока бутылочка пивка ну такой чисто мужской комплект перчик цибуля ну и чесночок в общем сейчас уточка у нас созреет Штилиц тоже у нас на подъезде должен подъехать Не знаю, подъедет, не подъедет Шах сегодня улетает Шах тебе хороший хороший как? Полет, хорошего полета и мягкой Мягкого посадки, утром, мягкой посадки. Да, мягкой посад... самое, самое главное, мягкой посадки а, Тамерлану тоже привет Ну, не переключайтесь Сейчас вы увидите уточку вкусную так, ну что девчонки и мальчишки Первая партия у нас готова Здесь у нас легкая печенка, Часть шеи и крылья Вот такие вот Прям запеклось Я уже вижу Одну сейчас сняли попробовали Мясо еще не дошло Поэтому сейчас пока будем крылышки кушать ну, не кушать, а закусывать будем В общем лысы готовят лучше всех кнопка у нас тоже ждет мух гоняет потихонечку до да, кноп ну сейчас будем кушать мой хорошие сейчас в общем вот так вот у нас все это выглядит по-простому открывать рысам рубрику сейчас фокус угу, все фокус отличный и там у нас еще добавочка с а, двух ну брикеты я не знаю как правильно назвать вот, два кусочка таких вот. Сейчас мы их будем готовить дальше. Погода потихонечку налаживается. Тучи убежали. Опять вышло солнышко. Вот так вот Штильниц пока не вышел на связь, но должен приехать. В общем... Я на даче дома. А вы со мной. Так, ну что, девчонки и мальчишки. Вот наша утка. Одна еще запечатанная. Не распаковывали. Сейчас попросим голос за кадром. Утка вообще огонь получилась. Свеже зарублена, свеже приготовлена. Ну, на самом деле, сейчас вот просто, просто для себя возьму и. А вот эти ответы где? Да. А вот мне уже отрезали кусочек такой вот, смотрите, а, с кожурой. В общем, сейчас. А. Вкусно. Я только могу сказать, вау! Высы готовят лучше всех. Это не то, что готовят где-то там на стороне. Замороженных уток. Свежая, свежая и свежая. Одну партию мы уже съели, вот маслы валяются. А второй закусываем партией. Так что кто хочет научиться готовить, как мысы, обращайтесь, расскажу.